Как знакомиться с женщинами без отказов? В основном этим вопросом задается два типа мужчин. Первый — это те, на кого отказы очень сильно влияют. Влияют на внутреннее состояние. Мужчина начинает плохо себя чувствовать после отказа. И второй тип мужчин — это на кого отказы сильно не влияют, но мужчина не получает нужный ему результат. Например, номер телефона. И в самом начале я хочу сказать, что... В принципе, от отказов, чтобы их вообще не было, невозможно избавиться, кто бы что ни говорил. Но я расскажу, я могу рассказать, как сделать так, чтобы этих отказов стало гораздо меньше. Почему вообще нам женщины отказывают? Есть две основные причины. Первая это мужская неуверенность, вторая это женская неуверенность. Поговорим для начала про мужскую неуверенность. Любая психологически здоровая женщина будет выбирать мужчину по ряду параметров. Это уверенность, настойчивость и социальный статус. Все это ты можешь продемонстрировать с помощью своих действий, своего поведения и иногда с помощью слов. Поэтому тебе нужно знать, как правильно себя вести во время знакомства. Очень часто мужчины знакомятся неправильно, то есть у них изначально э, неправильный подход. Они видят женщину и начинают э, думать, что мне сказать, чтобы понравиться, как мне не испортить знакомство мне нужен ее номер телефона, мне нужна ее хорошая реакция, одобрение и так далее. То есть это изначально провальная стратегия. Мужчина подходит с таким посылом, начинает общаться, и женщина понимает, что ну, он не особо-то уверен в себе, ему что-то постоянно нужно. То есть она делает вывод, что ты что-то хочешь взять, что тебе что-то от нее нужно и так далее, потому что ты слабый. Потому что у тебя дефицит, тебе чего-то не хватает, да, не хватает женщин. И, соответственно, ты получаешь отказ. Поэтому тебе нужно подходить как мужчина, подходить, знакомиться как мужчина с высокой самооценкой. То есть ты э, уверен в себе и самодостаточный. Продемонстрировать это можно двумя основными способами. Первый способ это когда ты не подходишь к девушке с мыслями, что мне ей сказать и как ей понравится, и мне нужен номер телефона, а ты подходишь к ней, чтобы узнать ее как личность. То есть ты увидел девушку, она красивая, все, сигнал есть, я хочу подойти познакомиться. Подходишь, но ты не начинаешь себя и продавать, что-то брать у нее, что-то просить, потому что она вот, ну красивая и все. Окей, ты красивая, но ты меня интересуешь как личность, и ты начинаешь узнавать ее лучше. Кто она, чем она занимается и так далее. И узнать это ты можешь, задавая правильные вопросы. Это вопросы, которые помогут тебе понять, чем она занимается, чем увлекается, чем интересуется, с кем общается, занимается спортом или нет, вредные привычки развивается или нет и так далее. То есть задавая такие вопросы, ты начнешь понимать, что девушка из себя представляет, а она в свою очередь начнет понимать. Что если ты задаешь такие вопросы и не обращаешь внимания на ее внешность, значит ты самодостаточный, у тебя в принципе есть выбор, выбор женщин, то есть ты можешь подойти и выбрать, ты не бросаешься, то есть самодостаточный мужчина уверенный в себе, не бросается на любую женщину, которая ему попалась, которая красивая и готов там на коленях ползать, лишь бы она дала ему номер телефона или а, переспала с ним. То есть она понимает, что ты не такой. И это вызывает у нее интерес. И соответственно, будь готов также отвечать на эти вопросы. Потому что она будет задавать тебе э, эти вопросы в ответ. И отвечая на эти вопросы, ты можешь подчеркнуть свой социальный статус. Второй момент, как ты можешь продемонстрировать то, что ты уверен в себе, самодостаточный, то есть женщина может как-то оскорбить себя или закинуть какую-то манипуляцию. Она делает это для того, чтобы проверить, как ты на это будешь реагировать. И если ты на это отреагируешь плохо, то есть ты на какое-то оскорбление обидишься, то есть прям очень близко к сердцу воспримешь его, если ты поведешься на какую-то манипуляцию, значит ты не тот уверенный и самодостаточный мужчина, которым пытаешься казаться. Также для того, чтобы окончательно убедиться, настолько, что ты настолько хорош, она может закинуть тебе простую проверочку. Скажет, да, все как бы классно, но знаешь, у меня есть парень. И она опять же хочет посмотреть, как ты на это отреагируешь. Если ты проявишь настойчивость, обработаешь это возражение, то все, у нее не возникнет вопросов. То есть у меня есть парень, это не самое сложное возражение. Потому что если ты сделал все правильно, она думает блин какой он классный ладно еще раз проверю слушай у меня есть парень И ты такой ну окей бывает я, я предлагаю выпить кофе какой у тебя номер 80 и она такая вопросов нет и ты записываешь номер телефона сейчас разберем ситуации когда мужчина получает отказ э, сразу же в начале знакомства ну буквально с первых фраз то есть мы поговорили про мужскую неуверенность когда мужчина получает отказ я больше приводил за пример отказ процессе знакомства, да, когда женщина пообщалась и может понять, что ты вот где-то какой-то не несамодостаточный, вот, нуждающийся, неуверенный, она тебе отказывает. Он также может отказывать по а, причине твоей неуверенности в начале знакомства. Вот буквально с твоих первых фраз может понять, что ты в себе не уверен. То есть есть мужчина, который подходит. у девушка, простите, извините, вы такая красивая, можно с вами познакомиться. Это считай процентов, нет. То есть она тебе однозначно отказывает. Также в начале знакомства женщина может отказывать из-за своей неуверенности. Вот давай разберем, в какой момент возникает, может проявляться вот эта женская неуверенность, в чем она заключается и как с этим работать. Очень часто мужчины. Думают, очень сильно зациклены на каком-то своем внутреннем состоянии. То есть начинают думать, оценивают так, сколько людей вокруг, кто во мне что может подумать, что мне сказать. Что-то стрёмно, надо собраться с силами. Собирается, подходит, начинает общаться. И совершенно не думает о том, как женщина может себя в моменте ощущать, о чем она может думать. А она может думать точно так же. Что ее могут оценивать люди окружающие, она может растеряться, испугаться, и, соответственно, откажет тебя скажет я не знакомлюсь, либо просто начнет тебя игнорировать, либо как-то грубо тебе ответят. Молодой человек, что вы хотите, отойдись от меня, и так далее. Ну и, конечно, ты, скорее всего, будешь чувствовать себя не очень, когда тебе так ответили. Чтобы этого не происходило, а, а нужно начинать общаться в социальном контексте. Я приведу тебе пример. Вот, э, Возьмем за, за пример знакомства в общественном транспорте. То есть ты видишь девушку, э, где много людей. Если ты подойдешь к ней в таком, скажем, директивном стиле знакомиться, привет, э, как настроение, меня зовут Саша, э, как тебя зовут? Девушка, ну, во-первых, да, может растеряться, не понять, что происходит. Подумать, э, столько много людей тут рядом сидит, кто-то будет слушать. Ей да, проще закрыться, отказать себе. Но если ты начнешь общаться в социальном контексте, то у нее особо не будет каких-то причин для отказа. То есть она не скажет тебе: Я не знакомлюсь, у меня есть парень. А, игнорировать с ее стороны это будет очень тупо, потому что она опять же может подумать он начал вот общаться со мной как обычный человек, просто незнакомый. И я молчу как идиотка и поэтому она не будет этого делать. Чтобы тебе проще было понять, вот давай какую-то ситуацию разберем. Вагон метро. ты едешь в метро, едет девушка. Я раньше часто замечал, ну, когда вот чаще ездил на метро, что девушка может ехать читать книгу. Ну, к примеру, возьмем книгу. Это вообще отличный повод познакомиться. То есть ты сидишь рядом или подсаживаешься, сидишь и э, можешь мне спросить, привет, э, что за книга, Интересно, интересная, или, Там прикольная книга, что читаешь и так далее. То есть ты просто общаешься с ней, что-то узнаешь. То есть социальный контекст подразумевает под собой... Вопрос, комментарии, просьба о помощи, либо помощь другому человеку и так далее. И здесь ты задаешь вопрос, а что за книга? И она тебе ответит, ну это вот такой-то, там, допустим, роман. И дальше ты можешь начать общаться на эту тему, просто не, не знакомясь с девушкой. Слушай, прикольно, я вот читал в последнее время вот эту книгу. Честно говоря, романы там не очень читаю, читал. Фридриха Ницше, читал Брана Трейси, Тони Робинса, и начинаешь там Наполеон Хилл перечислять, ну не знаю, любые книги, которые ты там читал, начать общаться на тему книг. Она ввязывается, этот разговор общается с тобой, то есть ты снимаешь с нее давление, она не чувствует какого-то давления, не вступает в какую-то защиту, что ей нужно вот сейчас тебя отшивать, проверять как-то думать, как с тобой общаться и так далее. Вы просто общаетесь на тему книг. Что происходит в этот момент? Во-первых, девушка чувствует себя уже более расслабленно, уверенно. У нее нет повода для какого-то отказа и так далее. Она, в принципе, понимает уже, чувствует, что ты достаточно уверен в себе, чтобы подойти и начать общаться с незнакомым человеком, ты адекватный. Тебе от нее ничего не нужно и так далее. И в этот момент ты можешь переходить уже к полноценному знакомству. То есть вы пообщались на, ну, в нашем примере на тему книг. Ты спросил там, какие она читает, рассказал, какие ты читаешь и так далее. Потом говоришь, кстати, меня Саша зовут, как тебя? И она представится. То есть у меня, я не помню такой ситуации, чтобы я начинал так общаться. Девушка ввязывалась в разговор. И когда я представился, она бы сказала, ну ты знаешь, я не знакомлюсь. Вы просто общаетесь как люди. И в нормальном, современном обществе, нормальные, образованные, культурно, адекватные люди, они представятся, чтобы общаться дальше. И девушки это прекрасно понимают. Так что тебе и девушке будет гораздо проще начать знакомиться после какого-то вот социального общения. Также очень важно в конце общения сделать нормально, адекватное предложение. То есть ты не говоришь, дай мне свой номер телефона и, или говори номер, я запишу. Ну, то есть парни иногда так делают, это выглядит, ну, звучит очень странно. Ты сразу делаешь ей предложение, слушай, очень классно с тобой пообщались, ты интересная. А мне вот сейчас выходить на этой станции, давай как-нибудь с тобой, ну, будет время желания, увидимся, выпьем кофе, пообщаемся, ты очень интересный собеседник. И когда она говорит, да, окей, то есть предложение от тебя адекватно, если будет интересно, в свободное время, выпьем кофе, пообщаемся, там можешь сказать, что знаешь одно хорошее место и так далее. она скажет, да, почему бы нет. Говорит тебе номер телефона, ты записываешь, оставляешь ей свой и на этом прощаешься. В идеале, конечно, пообщаться еще после знакомства, да после того, как обменялись номерами. Но если ты, там допустим, реально выходишь на следующей станции, то все, попрощался и уходишь. Давай я подрезюмирую. Значит, смотри. Первое. От отказов ты не избавишься никогда. Ты можешь сделать только так, чтобы их стало меньше. Это первое. Второе. Отказы мы получаем по двум основным причинам. Это мужская неуверенность и женская неуверенность. При мужской неуверенности тебе нужно правильно общаться. то есть Общаться как самодостаточный, уверенный мужчина. Также тебе нужно быть готовым реагировать на какие-то женские манипуляции, возражения и так далее. Потому что, опять же, женщина проверяет тебя, насколько ты уверен в себе. По женской неуверенности самое главное это не создавать напряжение у девушки. То есть не заставлять ее вступать в некую защиту, чувствовать себя неловко быть испуганной растерянный и так далее то есть ты начинаешь общаться в социальном контексте и потом уже переходишь к знакомству